Перед тем, как начать, коротенький, прям коротенький ролик. Если хотите бросить пить, курить, употреблять другие наркотики, не знаю, на чем вы там торчите, рекомендация простая, это самый действенный метод, который вообще сейчас существует. Попробуйте метод Шичко. При помощи этого метода алкоголики... Метод Шичко был разработан еще во времена СССР и показал, что он самый-самый эффективный. Ничего нет на данный момент эффективнее этого метода. Алкоголики перестают пить навсегда, потому что алкоголь их больше не интересует после того, как они пройдут курс по избавлению от своей зависимости по методу Шичко. Те, кто курил, перестают курить их табак, тоже не интересует. Другие наркотики, которые вы употребляете, на которых торчите, для вас тоже будут полностью безразличными. И первое, что вам нужно сделать, это включить свой мозг. Понять, что вы не хотите больше быть тупорылым быдлом и обозначить для себя четкое понимание того, что вы хотите избавиться от своей зависимости. И второй шаг, чтобы вам было легче. Переходите по ссылке в описании, в закрепленном комментарии. Есть курс от Никиты Артамошкина, который он сам проводит по методу Шичко. Лучше него пока на данный момент, опять же, никто этого не делает переходите по ссылке если запишитесь, вас заинтересует получите скидку в 10 процентов сейчас сначала будет видео о том как в ссср боролись с зависимостями по методу шичко но я уже имел возможность наблюдать, пока вот вы собирались. Даже мне как-то немножко странно, что некого сажать вот на штрафные стулья, которые мы хотели подготовить. Да что Нет, хотели пьяный угол устроить те, кто еще. Похмелье жутко жуткого пришел до да похмелился, но я чего-то пока таких не вижу. Я начну, видимо, буквально с сегодняшнего дня, знакомить вас с поступающей почтой. Почту мы огромную получаем. Мы получаем ежедневно по 200-300 писем в адрес нашего клуба. Письма бывают самые разнообразные, но некоторые из них я вам буду зачитывать. И вот, в частности, сегодня я выбрал несколько писем из вчерашней почты, меня сейчас сильно увлек дневник, он стал естественной потребностью. У меня все хорошо, работа на трезвый глаз О, идет хорошо, никаких нервных стрессов. На все окружающее меня стал смотреть радостно, намного легче стало жить. В субботу и воскресенье провели в деревне, в подшефном колхозе физически поработали неплохо, но многие пили. Мне же было смотреть на это очень неприятно. До свидания, Александр. И вот, значит, он пишет дневники. И прямо по пунктам, смотрите, вот третий пункт. Спиртному не тянет вообще. Четвертый. Нет, нет. Пятый. Был непродолжительное время среди пьющих. Спиртному абсолютно безразличен. Шестое. Среди курящих в помещении не был. Соблазнителей... Не было почти. К питейным заведениям абсолютно безразличен. Мысли о спиртном таковых нет. Во сне курил, но удовольствия не почувствовал и с ужасом проснулся. Почему это я вдруг закурил? 12. Дальнейшая программа – это неупотребление зелья и табака. Убеждения наилучшие. Ну, значит, просветленность вот сознания, помните? Да? Осознал все свое нехорошее прошлое, ладно. И последнее. Как вспомню о прошлом, так дурно. Поэтому хватит прошлого, да здравствует настоящий. Вот э, такие дневники, вот он пишет, видите, следующее письмо уже из Тюменской области, из города Ханты-Мансийск. А я вам скажу, что еще совсем недавно там не могли, э, вот в выборах местные советы не могли подобрать человека, которого бы выдвинуть на должность председателя из-за пьянства. Так, спасибо за ваше письмо, получила его с большим опозданием, была в отпуске, как-то реально ощутила, что я не одна, так нужна поддержка. Вопросов появилось очень много в процессе занятий, а поговорить об этом не с кем, была бы счастлива встретиться с вами вновь, я смогу приехать в любое время, чтобы принять участие в семинаре. Работает всесоюзный научно-практический семинар, на котором мы готовим уже профессиональных преподавателей. Вот из числа наших слушателей, которые сначала у нас проходят занятия, потом ведут какое-то время самостоятельную работу, а потом уже самим становятся не в МАГАТУ, они рвутся к нам вот на эти семинары, чтобы обогатиться, сдать соответствующий экзамен, получить разрешение на ведение вот таких же занятий уже профессиональных. сейчас, по нашей уже, так сказать, устанавливающейся традиции, я хочу вам представить оптималистов, которые сегодня сюда пришли. Пожалуйста, Тамара Ивановна. Здравствуйте еще раз, Сниткова Тамара Ивановна. 46 лет мне, замужем, имею сына внука. С оптималистом я познакомилась, конечно, поскольку в семье было горе. А теперь я хочу сказать, что только оптималист спас мою судьбу и мою семью. Муж у меня был алкоголиком, который пил 31 год Из них 15 лет он состоял на учете в любой наркологии И ничего не помогало Но я как женщина энергичная пыталась его куда угодно засунуть К любым специалистам, пока не прочла в газете В комсомольской правде в июне 87 -го года Рюмка подает в отставку Написала письмо сама, правда написала письмо Юрию Александровичу Год вот стояли на очереди ну, привезла мужа, конечно, на занятия, и думаю, ну, спасут моего алкоголика. А сама себя считала приличным человеком. 31 год курила, и, естественно, 31 год пила. Как пила? Новый год, старый Новый год, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, Пасха, все дни рождения, все похороны, все встречи, все расставания. Ну, толерантность хорошая, будете знать, что это такое. И считала, что я очень приличная женщина. Как же и семья, и сын, и внук, и всем помогаю. Когда Юрий Александрович спас мне мужа, вот здесь я задумалась над собой. И поняла все-таки, насколько неправильно я жила. И уже когда муж у меня стал трезвенником, через полгода я пошла к Юрию Александровичу и попросилась в группу и говорю Юрий Александрович, спасите меня, пожалуйста. Я тоже хочу быть нормальным человеком. 31 год курила. Кто это... Тот, кто курит, знает, как это страшно. Товарищ, вот вы не поверите, со второго занятия, после второго занятия, я как не взяла ни одной сигареты, и вот так до сих пор, не курящая и не пьющая. Одно могу сказать, я сохранила свои дневники, что мне помогло. И вот хочу просто с вами поделиться. Я женщина, я сейчас читаю свои дневники, которые я писала Юрию Александровичу, и вы знаете, в душе мне даже стыдно бывает, вот настолько там сокровенно все пишешь. Ну вот всю душу выкладываешь. Но именно вот эта вот моя открытость и то, что я исповедовалась перед Юрием Александровичем полностью, это что-таки грех, я считаю. Вот и курить, и пить женщине. Это аморально, это вообще преступно. Особенно, когда у меня уже внук мог сказать «Бабушка, пойдем покурим», поскольку это было любимое занятие у внука. Спички погаси. Я благодарна оптималисту, что вот у меня такая сейчас хорошая судьба. А муж у меня, вот Бензюков Игорь Кузьмич, преподаватель. Человек, от которого отказались все. Дома он не пил. Он видел, что он меня уже довел до того, что я уже не могла ничего сделать. Бутылки прятал где-то в кустах. Все брал в соседнюю собаку. Я думаю, что он так хорошо с собакой гуляет. Все говорит, Барик, пойдем погуляем. А потом выяснил, он там бутылки у него напрятаны в кустах. Он якобы с собачкой гуляет, а сам все пьет, ходит. Когда я протрезвел... Первое, что я сделал, это написал стихи своей жене. «Мне самому становится смешно, но прошлое, поверь, невозвратимо. Ну как могло, какое-то вино пьянить сильнее, чем глаза любимой. Как мог гореть я в сумрачном огне, сжигающем легко и бессердечно. In вина veritas, да, истина в вине, но мы поспорим, истины не вечны». Теперь я пью улыбку милых губ и милых глаз озера голубые, пусть иногда я и бываю груб, люблю тебя безумно, как Россию. Товарищи, дорогие, вы обретете очень многое, вы потеряете страх, вы потеряете зависимость от алкоголя, но обретете уверенность в себе, обретете чувство собственного достоинства и многое увидите совсем другими глазами. Так, здравствуйте, меня зовут Галина Ивановна Берганчук, мне 45 лет, не заплакать. Знаешь, что в семье если пьет мужчина, то говорят, что но когда пьет женщина, это уже горе. Я в общем уже могу сказать, что пиваю очень здорово, очень здорово, лечилась я два раза, Что, конечно бесполезно, после больницы вообще в запой уходила, ничего не надо было, у меня сын, дочка, внучка есть, муж есть, все есть. Вот если бы гептиналист, то, конечно, бы я все это потеряла бы, я точно могу сказать. Вот. Ну и после больницы я, в общем-то, думаю, ну, что же трезвенники могут делать. У меня, в общем-то, не было такого понятия, что как это можно трезвому человеку жить на свете. Не представляла. Думаю, ну, ерунда. Ведь месяц, два, три не пью, а потом думаю, надо же развязать куркульце. Как опять сдалишь, так все понеслась и дальше не остановиться. Ну и вот я услышала тоже так же про этот клуб в газете. Ну я после больницы дай-ка попробую, знаешь, что там делают трезвенники в этом клубе, чем они занимаются, чайки, может, поход ходит или куда-нибудь, хоть что-нибудь развлечься, потому что настолько я уже устала, вот именно, что я устала от пьянки, от всего устала, у меня уже, в общем-то, жить не хотелось, я не видела ни дня, ни ночи. И вот я пришла в декабре месяце, два года назад, на Войнова 13, так посмотрела, значит, первое занятие, второе занятие, ну думаю, надо жить. в больнице врачи не могут помочь, а тут... Простите, у меня мне какая-то, думаю, мне это поможет. Думаю, надо же. Домой приду начинаю рассказывать вс сетку, сразу подключаю ей начинаю все то, что я здесь услышал, все это рассказываю, рассказываю таким вдохновением. Она говорит, слушай, Галя, может, только поможет. Думаю, а что это, может и поможет. Я опять, значит, третья, знаете, сходила, а потом звоню, говорю, нет. и звоню Александровую, Александр, я к вам прийти больше не могу. Он говорит, в чем делает. Я говорю, да вот ты знаете, у меня там так никаких разговоров, что была на занятиях. Ну ладно, думаю, пришла, четвертая, знаете, пятая. А потом, самому даже интересно. Думаю, а теперь, у третий год, что я не пью. Я, я даже, на глаза в господи, я вроде ее не знаю. Думаю, ну надо же ведь, что люди заметили, что человек не пьет. А потом уже так, на улице вроде бы, Галя, ты никак не пьешь, правда?» Я говорю, «Да». А тебе даже у меня в сердцу хотят заманить эту самую. Меня все говорят, «Галя, это тебе Бог помог». Я говорю, «У нас Бог Юрий Александрович». И гирать Андреевич Шичко от его методом. Все, что связано с его именем, для нас свято. Спасибо, Галенька, спасибо. Я всегда сторонник чтобы самые близкие вам люди были тоже здесь, чтобы эти люди вместе с вами прослушали этот курс. Здесь у нас есть некоторые члены почетного экскорта, ну и меня вот и спрашивали, а можно присутствовать на этих занятиях родственникам, там мамам, женам, папам? Я говорю, даже не то, что можно, а даже необходимо, чтобы не получилось, например, вот так как однажды из Подмосковья приехала ко мне разъяренная такая женщина, ворвалась в квартиру, говорит, вот что вы сделали с моим мужем? Я говорю, а что? Значит, он ушел из дома. И тут я начал выяснять, постепенно успокоил ее, что же все-таки произошло, оказалось. Ну, в той прошлой пьяной жизни, видимо, он так ей насолил. Она не могла себе просто уже представить, что человек, вот этот человек, ее родной муж, может быть трезвым. Вы понимаете? А Он приехал, она ему тут сразу же испытание. Утром встает на работу, она ему стопку. Он с работы, она ему шварг бутылку на стол. «Давай!» Он говорит, «Вообще-то баба у меня -то. Ну, терпел-терпел мужик, ничего не мог сделать, взял и ушел. А она мне потом говорит, так я же его испытывала. Это ж надо додуматься так испытывать. Потом долго мне пришлось их, так сказать, соединять. Ну, скажем, когда я пришел на занятие Геннадий Андреевич, Андреевичу, придя домой, после этого же занятия, я открыл, у меня такой встроенный в стенку там бар был. Там, ну, всегда было... Припасено. И вот я прихожу с этого занятия, открываю и начинаю в раковину все это выливать. Жена подходит, говорит, ну все. Допился, говорит. С тех пор у нас в доме не стало вообще никакой атрибутики. Ничего такого, чтобы напоминало о винопитии. То же самое у нас произошло дальше и с курением. Я выбросил все пепельницы. И вообще даже спичек не стало в доме, мы стали пользоваться одно время даже зажигалкой, зажигать этот газ. Понимаете? Вот у нас дом превратился в самый трезвый, самый некурящий дом. Так вот, я хочу отсюда перекинуть мостик. Кто же такие мы оптималисты? Я предлагаю вам внимательно, очень внимательно прослушать Плод коллективного творчества вчерашних пьяниц, алкоголиков, курильщиков, обредших убежденную трезвость некурения в нашем клубе. Мы подготовили вот брошюрку, которую бы хотели иметь в каждом доме, чтобы она имелась в каждой семье, в каждом общественном месте. Ну вот давайте эту брошюрку мы вместе прочтем. Повторяю только, написана она кровью сердец оптималистов. Более трех месяцев мы писали эту брошюру. Когда прочитали, то удивились вот какому обстоятельству. Нам в это время попала программа Эй, программа э, американских анонимных алкоголиков. И вот что интересно. Некоторые абзацы наши совпадали, ну почти дословно. То есть я к чему это говорю? Что проблемы, стоящие перед алкоголиками, скажем, Соединенных Штатов или любой другой страны, и наши проблемы пьющих и курящих людей, они идентичны. Они абсолютно идентичны. И поэтому вот такое четкое совпадение по тексту. Загляните в себя. И тщательно проанализируйте свои привычки. Задайтесь вопросом, насколько часто, в каких ситуациях вы употребляете спиртное, курите табак, употребляете другие наркотические вещества. Что движет вами в момент предшествующей выпивки или курению? Принуждение. Не хочу, но принято в такой ситуации выпивать, закуривать, употреблять Другой наркотик Привычка В определенное время В определенных ситуациях Выпивать, курить Употреблять другие наркотики Например, перед обедом выпить рюмку алкогольной отравы Посидеть с друзьями за бутылкой Отметить праздник с хмельным Закурить после обеда После напряженной работы Или во время ее выполнения Ну и так далее Потребность Сильная, иногда непреодолимая нужда в спиртном, табаке, другом наркотике. Мы не призываем вас задуматься о том, какой вред вы наносите питьем, курением, употреблением вообще наркотика себе, близким, обществу, полагая, что эти истины вам известны еще со школьной скамьи. Мы предлагаем всем желающим ознакомиться с деятельностью нашего клуба. Который теперь широко известен в стране. Это союз равноправных клубов. Все в духе демократии. Возможно, прочитав эту брошюру, вы решите, что наш клуб вам не подходит. В таком случае советуем воспользоваться представленной здесь информацией. И в свете того, что вы здесь почерпнете самостоятельно и объективно взглянуть на свою приверженность к спиртному и табаку. Членами клуба «Оптималист» состоят мужчины и женщины, которые расстались добровольно, легко и радостно, с вреднейшими привычками, отказались от спиртного, табака, других наркотиков на всю оставшуюся жизнь, ведут теперь оптимальный, то есть наилучший образ жизни. Да и что может быть лучше? когда вы свободны. Человек не может считать себя свободным, пока зависит от винопития или курения. Он является рабом своих привычек. Мы, оптималисты, в разное время обратились за помощью в клуб, когда убедились, что со своей тягой к спиртному табаку, другому наркотику нам не справиться. Поняли, что если не освободимся от этих вреднейших привычек навсегда, то наша жизнь, Жизнь близких нам людей превратится в кошмар. Некоторых заставили обратиться в клуб родственники, администрация предприятий, учреждений. Кое-кто пришел движимый любопытством. И никто из нас не пожалел об этом. Напротив, да и вы и сами слышали из выступлений наших товарищей, многие точкой отсчета настоящей полнокровной жизни Считают день прихода в клуб. В клуб «Оптималист» ходят люди самого разного возраста, с разным образованием, общественным положением. Всех нас объединила одна беда – тяга к спиртному или табаку, тяга к наркотику вообще, которую мы успешно преодолели и теперь радуемся освобождению – эта радость дружила нас, сблизила, заставила по-новому взглянуть на жизнь. У нас появилось вполне естественное желание помочь тем, кто находится во власти зеленого змея или никотина, другого наркотика, преодолеть им эту зависимость, стать в ряды убежденных трезвенников и противокурильщиков, противонаркоманов. Некоторые из нас пили и курили на протяжении многих лет, неоднократно лечились от алкоголизма и курения в различных клиниках. Другие, к счастью, поняли вредность алкоголя, питья, курения, наркомании много раньше. Алкоголизм, пьянство, курение у каждого проявилось по-разному. Кто-то обратился в клуб, уже став законченным алкоголиком. Кто-то потерял все, что имел, включая и чувство собственного достоинства. Кто-то разбил семью, да не одну. Кто-то опустился до бродяжничества. Некоторые из нас побывали на принудительном лечении, в тюрьме в результате пьянства, алкоголизма, в результате своей зависимости от наркотиков. Наше поведение было преступным по отношению к нашим семьям, к трудовым коллективам, к нам самим, обществу в целом. Но и те из нас, кто никогда не попадал ни в тюрьмы, ни на принуд лечения, чье пьянство не приводило ни к потере работы, ни к развалу семьи, также в какой-то момент поняли, что употребление алкоголя и табака мешало нам нормально жить. Когда-то алкоголь, табак, другой наркотик подчиняли нас себе. Теперь же мы не пьем. Многие из нас не курят, не употребляют наркотики. И не испытываем желания, никакой потребности в приеме одурманивающих веществ. Мы не считаем. Только наш метод проблемы проблеме пьянства, алкоголизма, наркомании вообще является единственно правильным Мы радуемся любому сообщению об отрезвлении или излечении от курения или наркомании страдающих людей Но мы приверженцы своего клуба Потому что он помог нам стать свободными от дурных привычек Благодаря клубу мы научились лучше разбираться в себе, природе пьянства, алкоголизма, наркомании, курении, получили богатый научный багаж знаний о проблеме, которым стремимся делиться с окружающими. Трезвость, противокурение, противонаркомания стали нашим убеждением. Мы узнали об алкоголизме, что эта проблема является одной из старейших в истории человечества, но никогда Никогда еще не стояла она так остро, как сейчас. К сожалению, медицина до сих пор не в состоянии предложить эффективные методы, ну, в кавычках, лечения от алкоголизма, хотя их познания значительные расширились, чем, скажем, были в начале века. Основатель нашего клуба Геннадий Андреевич Шичко называл пьянство, алкоголизм, курение не болезнью, о психологическом страдании. вам Ну вот на каком празднике, как вы считаете, можно быть веселым без водки? Конечно, <смех> обязательно. Это, это обязательное условие Пьянство, что это такое? Вот поищите, вы не найдете. Здесь четко обозначено. Это систематическое употребление алкогольных изделий вследствие сформировавшейся привычки. Например, употребление спиртного по праздникам, при встрече с друзьями, в дни зарплаты. Отсюда и производная пьяница. То есть тот, кто называл себя умеренно пьющим или культурно пьющим, на самом деле является пьяницей. Я прошу вас не исправлять сегодня в ваших анкетах. То, что вы там написали, трезвенник, это который выпивает там раз в неделю. Пьяница, это который под забором там валяется, понимаете. А культурно пьющий, умеренно пьющий человек, это который каждый день понемножку. Прошу не исправлять ничего. Но помните одно, что если мы употребляем даже в дни зарплаты вот такую рюмочку и в дни, два раза в месяц, на самом деле мы являемся пьяницами. Пьяницами, если не сказать больше. Алкоголизм. Что это такое? Это психологическое расстройство. Я читаю определение Геннадия Андреевича Шичко. Алкоголизм – психологическое расстройство, основными признаками которого являются питейная запрограммированность, привычка к употреблению спиртного – Потребность в нем и его поглощение. Ну, например, алкоголик не может совладать с собой, если ему предлагают выпить. Он очень неравнодушно проходит мимо пивного ларька или винного магазина. Часто у него возникает такая неодолимая тяга к спиртному, что готов на все, лишь бы выпить. Ну, от алкоголизм, следовательно, и производная. Алкоголик, то есть, кто такой алкоголик? Алкоголик это проалкогольно или питейно запрограммированный человек Привыкший к спиртному, испытывающий потребность в нем и поглощающий его Все очень просто То же самое и о курении можно сказать Геннадий Андреевич пишет Курение это психологическое расстройство Основными признаками которого являются курительная запрограммированность Привычка к периодическому закуриванию в определенных ситуациях. Потребность в курении и само курение табака. Отсюда и курильщик. Курильщик кто такой? Это прокурительно запрограммированный человек, привыкший к табаку, испытывающий потребность в курении и курящий табак. Все очень просто. Все очень просто. Раньше. До прихода в клуб у нас не только возникало патологическое желание пить или курить, но мы поддавались этим желаниям часто в самое неподходящее время. Мы не знали ни как остановиться, ни когда остановиться. Отчас у нас не хватало здравого смысла, да и какой может быть здравый смысл у отравленной алкоголем или никотином человека вообще не начинать пить, курить или употреблять другие наркотики. Став пьяницами, алкоголиками, наркоманами, мы на собственном опыте убедились, что если мы даже и были людьми волевыми, то когда дело касалось воздержания от наркотических веществ, алкоголя, табака, нашей силы воли оказывалось недостаточно. Мы давали за какое-то время не пить, давали клятвенные обещания близким, администрации, коллективу, пытались пить только в определенные дни и часы, но ничего не помогало. В результате мы напивались даже тогда, когда не хотели пить или это шло вразрез с нашими планами. В нашей жизни наступали периоды полного отчаяния, беспросветности, когда мы были уверены, что сходим с ума. Часто ловили себя на мысли о самоубийстве. Мы ненавидели себя за то, что по нашей вине страдали родные и близкие нам люди. За то, что мы загубили свои способности и таланты. Потеряли в жизни все. Катились на самое дно. Мы даже начинали иногда себя жалеть и заявляли, что нам уже ничто не поможет. В связи с этим я просто не могу не прочитать одну выдержку из нашей вот этой книги, уже музейной книги, книги отзывов и пожеланий. 25 января прошлого года, 1988 -го года, Сидоренко Александр Васильевич из города Советская. Вот что он написал. Не знаю я таких слов, какими можно было бы выразить благодарность клуба Оптималист. Лет 15 со мной никто не говорил по-человечески, одно бичевание со всех сторон, что меня еще больше злило, и я пил на зло, только не знаю кому. Стал психом, ненавидел вся и все. Дошел до края. Лечили меня наркологи и психиатры. Только не успевал я уйти от них, сразу хватался за стакан. И вот трое ребят из моего города, мои собутыльники, съездили в Ленинград, и я был поражен. Они не только бросили пить и курить, тут я и призадумался. Это был мой последний шанс. И прямо скажу, ехал я без всякой на то надежды. Просто говоря, не верил. А жить надоело до чертиков. Так и решил, если ничего не выйдет, хватит людей пугать своей пропитой мордой. И вот результат. Я тоже не пью, не курю, но самое главное, ко мне не применили никакого насилия и разговаривали как с человеком, о чем я и мечтать не мог. Вот теперь я жить хочу. И как можно полней, быстрее надо наверстывать упущенное. Счастье и здоровье вам, бывшие, настоящие, будущие слушатели клуба. Люди, торопитесь жить счастливо, полезно. Ну а всем клубистам... Земной поклон, огромное спасибо за жизнь, подаренную вами Счастья вам и здоровья Послесловие. Послесловие Сейчас Александр Сидоренко является руководителем клуба «Оптималист» города Советска Калининградской области Я возвращаюсь к чтению этой брошюры Пьянство, алкоголизм, курение которые мы испытывали на себе Признаем, это действительно не болезнь А психологическое страдание Букет самых разнообразных болезней Мы получили в процессе употребления алкоголя и табака Еще больше могли бы получить Мы считаем, ничего постыдного нет В этом психологическом страдании Потому что никто не виноват в том, что он пьет и курит. Это результат психологической запрограммированности человеческого сознания. Примеры взрослых, обычаи, традиции, навязывание нам оправданных картин винопития и курения. Такая запрограммированность или искажение сознания толкала нас на выпивки, привела к курению, к наркомании. Мы убедились, у пьющего особого выбора нет. Если он не прекращает пить, рано или поздно он станет алкоголиком, упадет на самое дно, пройдет сквозь ЛТП, тюрьму или на худой конец свалится в могилу. Аналогично и с курящим. Мало того, что он приобретает сотни всяких болячек, но и укорачивает себе жизнь не менее чем на 10-15 лет. Единственное спасение – полностью избавиться от позорнейших привычек. А вспомните, нас... Повсюду всегда учили. Научись пить умеренно, да? Пить в меру, вот видите, говорят. Все нас учили пить в меру. Значит и курить надо в меру, в какую-то мифическую меру. И любой другой наркотик тоже в меру употреблять, да? Вы понимаете, какой это аллогизм. Единственное спасение. Полностью избавиться от позорнейших привычек. И если пьющие и курящие соглашаются последовать этому совету, воспользоваться предложенной помощью, то у них начинается совершенно новая жизнь. Когда-то, когда мы еще пили, мы были уверены, что для того, чтобы знать меру, следовало просто выпивать не более какого-то определенного количества спиртного. Потребовалось немало времени, чтобы мы поняли, дело не, на, не во вторых, пятых, восьмых, десятых рюмках, а в самой первой. Если бы не это первое, все было бы хорошо, но достаточно было ее выпить, и начиналась цепная реакция. Рюмка шла за рюмкой, и было уже не остановиться. Знакомая картинка, правда? Многие из нас, еще до того, как мы отказались от спиртного и табака, на собственном опыте убедились. Принудительная трезвость, принудительное прекращение курения, состояние малоприятное, мягко говоря, да? Когда мы вот так. Некоторым из нас удавалось не пить, не курить, не употреблять других наркотиков. Несколько дней, недель, даже месяцев. Но мы чувствовали себя мучениками. Радости от такого воздержания не получали. У нас появились в этот момент несвойственная нам раздражительность, грубость, апатия. И мы с нетерпением ждали, когда же можно будет выпить, покурить. Теперь-то мы понимаем. Это был результат наркотической зависимости от алкоголя, никотина, других одурманивающих веществ. Ведь этанол, лежащий в основе любого алкогольного изделия, никотин, тоже страшные протоплазматические наркотические яды. Кончилась наша зависимость от алкоголя и табака, от наркотика вообще, не тянет нас к этим проклятым ядам. Перед вами выступали наши оптималисты, освободившиеся от этого зла. Вы слышали их рассказы и видели их лица. По-моему, это красноречивее всяких слов. Правильно? Первое время, когда мы только услышали или прочитали в газетах о клубе, нам казалось невероятным, что люди, бывшие когда-то хрониками даже, или заядлыми курильщиками, действительно смогли избавиться от этого и ведут трезвый и некурящий образ жизни. Кое-кому из нас казалось, мы и пьем, и курим, и наркотики-то употребляем по-другому. Что у нас особый случай. Что если клуб помог другим, э, то нам-то никак помочь не может. С этим и вы пришли, правильно? С этим же сидят очень многие наши видеозрители у, у экранов своих телевизоров. Они считают, что все, что мы здесь говорим, это да, вот для вас это приемлемо. А вот у нас особый случай, так я хочу подчеркнуть. Были среди нас и такие, кто еще не испытал все ужасы алкоголизма, все ужасы наркомании вообще, не захлебнулся, не захлебывался и не задыхался по утрам собственной мокротой от курения. Они считали, что смогут справиться со своей зависимостью самостоятельно. И не справились. Пришли в клуб. Теперь наш опыт в клубе научил нас двум очень важным моментам. Во-первых, мы поняли, все пьющие и курящие сталкиваются с одними и теми же основными проблемами. Независимо от того, каков их уровень интеллектуального развития. Занимают ли они ответственные посты на предприятиях и в учреждениях. Или же дошли до того, что побираются на кружку пива. Или на глоток Ризоли. Во-вторых, мы убедились в том, или как вчера сказал, Синюшки, да? Синюшки. Во-вторых, мы убедились в том, что программа избавления от пьянства, алкоголизма и курения оказывается успешной практически во всех тех случаях. Когда пьющие курящие, употребляющие другие наркотики, независимо от своего общественного или социального положения, или специфики пьянства и курения, искренне хотят избавиться от вредных привычек. Для некоторых из нас это оказалось делом предельно сложным. Вспомните себя. Когда мы да ну что, куда там, я сам преодолею, я сам брошу. И мы сами себе давали зароки И мы сами себе давали клятвенные обещания Я уж не говорю о том, что давали родственникам, женам своим, мужьям, своим матерям Но мы сами себе давали клятвенное обещание, Что все, завязал, больше не буду Помните, да? да. Не было такое. И не однажды, вот правильно было такое И все это разлетелось, все это рассыпалось мы имели самое туманное представление о том Что означает само понятие алкоголизм Пьянство Курение Наркомания вообще Пассивное курение Алкоголики ассоциировались у нас с пропойцами С дегенератами даже Людьми слабыми и безвольными Потому-то некоторые из нас никак не могли признать Что являются пьяницами и алкоголиками Или признавали это с оговорками К счастью для большинства из нас было огромным облегчением узнать, что мы не виноваты в своем пьянстве, алкоголизме, курении, как считали наши близкие и родственники. Узнали, что это не болезнь, а психологическое страдание, то есть искаженность сознания, а проще расстройство нашего сознания. С которым просто бороться, не лечить и болеть от обычной болезни, а избавлять сознание от ложных представлений о проблеме пьянства, алкоголизма, курения, наркомании и вообще. Самим однако нам с этим было не справиться, а когда мы это усвоили, то перестали обманываться на этот счет и обманывать, программировать других. В клубе нам сразу сказали Нас никто не должен убеждать Что мы пьяницы или алкоголики Или наркоманы Ни наши близкие, ни руководители Ни тем более врачи Убедиться в своем пьянстве, алкоголизме Наркомании вообще Мы должны были сами Путем самостоятельного анализа Известных лишь нам фактов Из собственной жизни А получив сведения о пьянстве В стадиях алкоголизма о наркомании, каждый из нас самостоятельно поставил себе нечто вроде диагноза, то есть отнес себя к той или иной категории пьющих или употребляющих другие наркотические вещества. Вполне естественно, перспектива жизни без спиртного табака, наркотика другого представлялась безотрадной. Мы боялись, что члены клуба окажутся этакими занудами, или бодренькими культработниками, организаторами безалкогольных дежурных вечеров, либо похожими на религиозных фанатиков. Оказалось, они такие же люди, как и мы, обладающие к тому же особым даром относиться к нашим проблемам не с осуждением, а с пониманием. А главное, большинство оптималистов являют собой воплощение доброты. Они с готовностью протянули нам руку помощи. Негласными заповедями Членов клуба являются Я Не любитель, в общем-то, громких слов Но это вот действительно, они выстраданы Поэтому эти заповеди у нас гласят Первый из них И самый главный Спешите делать добро А ведь действительно Спешите делать добро Мы забыли, как это делается Второй из них Второй из них. Если не я, то кто же? Вы понимаете, какой важный смысл здесь заложен? Если не я, то кто же? И выбрался сам из трясины дурмана. Помоги другому. Помоги нуждающемуся в нем. Спешите делать добро. Если не я, то кто же? Выбрался сам. Помоги другому. Вот здесь... Опять же, несколько опережая события, я должен сказать. Есть страшная, ложная, абсурдная теория алкогольного вакуума. Так называл ее Геннадий Андреевич Шичко. Нам всегда кажется, и наши апологеты, апологеты винопития всегда говорят о том, что «Вот где, уберете алкоголь, а что делать-то будете? Чем заполнять вот этот вакуум?» Вот давайте понастроим стадионов, давайте понастроим дворцов, давайте понастроим бассейнов. Вот тогда, Димов, мы изгоним алкоголь из своей жизни. Да абсурд, товарищи. Это именно абсурдная теория алкогольного вакуума, которая основывается ни на чем. Я со многими до сих пор держу связь, но ни один, поверьте мне, ни один. Из тех, кто прошел у меня занятия, кто прошел вообще занятия у нас в клубах «Оптималист», но сегодня я отвечаю только за себя. Никто из них не написал, что у него вдруг появилась масса свободного времени, которое он не знает, чем занять. Что вот образовался такой алкогольный, так называемый алкогольный вакуум. Абсурд. Наоборот, все пишут, Юрий Александрович, если бы в сутках было 48 часов, и тех бы мне не хватало, столько оказывается кругом дел, столько оказывается увлечений. Вот вы все это почувствуете. То есть вот этот процесс уже будет нравственного вашего возрождения. Высокого нравственного возрождения. И здесь вы не однажды вспомните слова Геннадия Андреевича, который говорил, что бывший алкоголик, бывший пьяница Бывший курильщик, бывший наркоман, ставший сознательным трезвенником, сознательным некурильщиком, сознательным противонаркоманом, это наиболее ценная часть нашего общества. Очень скоро мы освободились от позорных привычек и стараемся регулярно ходить на встречи, которые организованы клубом. Никакой обязательности в их посещении нет. Объяснить чем и как эти встречи и выступления членов клуба, их рассказы о себе и выводы, к которым мы приходим, поднимают наш тонус довольно сложно. Это на пользу этого метода. Когда человек заплатил, значит, во-первых, он пришел не только из-за раннего попытки. Он уже нуждается в этом. Мы первые группы четыре провели бесплатно. Мы чуть не заводили этот метод. Почему получилось так? Потому что многие пришли просто из-за из любопытства. Им не мешало вот их их, их, их Курение, которое не пароматило ничего И вот он кончик курсы и стукнулся в грудь, что я все, кончик Я не пью, я не курю и не нуждаюсь больше в ваших отношениях ну, отбекать, что ли А это сейчас предполагалось меньше ведения дневника Давайте еще раз, поработаем активно руками Активно поработали Активно, активно, активно, активно, активно. Работаем, работаем. Для себя работаем. Для себя работаем. Опустили руки. Опустили. И еще раз. И еще раз. Очень активно. Очень активно, активно, активно. Все для себя, для себя, для себя. Опустили руки. Все устроились удобно, все закрыли глаза, глаза у всех закрыты, все закрыли глаза, все внимание на мой голос, мой голос это ваш внутренний голос. Расслабляем мышцы ног, расслабляем мышцы бедер, расслабляем мышцы живота, расслабляем мышцы груди. Полностью расслабили мышцы рук. Руки как плети легли вдоль бедер, как плети легли вдоль бедер. Расслабляем мышцы шеи, расслабляются лицевые мышцы, мышцы нашего тела полностью расслаблены. Вы слышите мой голос, никаких посторонних мыслей, все внимание на мой голос.